Чтобы подать документы и стать кандидатом в муниципальные депутаты округа Академическая, Александр Гребенюк в очереди уже больше 11 часов. Сегодня с коллегами мы пришли сюда в 4 утра. Здесь уже была очередь порядка 20 человек. Ну, очереди самой не было, были, был список. Якобы из человек этих 20 потом они появились к открытию. Куда-то они делись. Почему-то они оказались впереди нас. Прошли уже подали документы. При этом, говорят, независимые кандидаты, те, кто первыми стояли в очереди, заходили в кабинет с одним паспортом, других документов у них не было, выходили через час. Засомневавшись в эффективности такой работы избирательной комиссии, претенденты на звание депутата вызвали полицию. На Гражданский проспект приехал и парламентарий Михаил Амосов, и представитель Центрального избиркома, который лишь посоветовал писать больше жалоб. Вот за три часа, что прошли с момента начала работы комиссии, Документы смогли сдать только три человека. В избирательной комиссии 8 человек, но реально документы принимает только один человек. На мой взгляд, это совершенно искусственная бутылочная горлышко, которая создано сознательно, чтобы помешать людям сдавать документы. Вас вводят в заблуждение, говорит председатель избирательной комиссии. Документы принимают два человека и искусственной очереди нет. Правда, работу своих коллег снимать не разрешил, опасаясь, что на экран могут попасть персональные данные. Все вопросы, вся информация на сайте. Сейчас только была центральная избирательная комиссия. Я на все вопросы полностью ответил с Москвы. Будьте любезны, не мешайте нам работать. Кандидатам приходится отстаивать свои права и в других муниципальных избиркомах. И это несмотря на пристальное внимание со стороны городской избирательной комиссии. На местах, кажется, не спешат делать выводы и исправлять ситуацию. В муниципальном округе Екатеринговске как будто о гласности ничего и не слышали. Правила приема документов от кандидатов, решения избирательной комиссии – все на стенде за закрытыми дверями. Чтобы попасть внутрь и ознакомиться с ними, нужно отстоять очередь. дней самого самовыдвиженцы, больше похожие на студентов УЗОВ. По решению комиссии, в помещении комиссии съемка запрещена. А, читайте федеральный закон 067 за златную. Андрей Давыдов планирует баллотироваться в округе «Морские ворота». Накануне он не успел зарегистрироваться до конца рабочего дня. Ему предложили покинуть помещение, но он возразил. Ведь городская избирательная комиссия обязала муниципальные избиркомы работать до тех пор, пока все желающие не подадут документы. Мы здесь находимся со вчерашнего дня, с четырех часов дня. До сих пор мы не можем сдать документы на выдвижение. Действующий депутат Сергей и Андрей Давыдов. Вот. Собственно, мы вместе с кандидатами объявляем холодовку и не уйдем отсюда, из помещения, будем голодать здесь. Пока у нас документы для движения не будут приняты. В Петербурге сейчас работает 14 представителей Центра избиркома. Завтра они должны отчитаться на расширенном заседании ЦИК. Выводы наверняка будут сделаны, но повлияют ли они на работу муниципальных избирательных комиссий, которые уже продемонстрировали, что городская организация для них не указ. Дарья Криволапова, Ирина Федорук, Станислав Субботин, Марк Тюнев и Кира НТВ. Петербург.